доброе время суток дорогие друзья некоторые пишут даже как бы и по соцсетям смотрел все жалуются windows 10 плохая пропускная система загрузки например или видео там плохо показывает Потом какие-то пороги скачиваем, что смотрим, видео, фильмы, все остальное. Ну, есть, конечно, выход из положения. Но только те, которые постоянно занимаются в интернете. А сидим, кино смотрим, например. У нас он как бы не отключается, система там, все остальное. Да, можно и что-то как-то сделать. Но про сервера например никто нормально это по идее это сколько я не смотрел ю тубе там еще чем-то остальное никто не выкладывал никто практически не рассказывал про него чем он дышит и как им едят по идее да вот я вот в основном сижу в интернете занимаюсь фотошопом например а, ну ну принципе все связано с интернетом, это не у меня, и у меня компьютер работает сутками. Кино смотрю, я убрал, выкинул все свои сгоревшие коробки, которые они мне надоели. То, что 30 каналов постоянно зависает, постоянно пищит, визжит, это, ну меня это раздражает до такой степени редкий раз охота была и телевизор вы, выкинул а, купился второй телевизор два монитора у меня сейчас один монитор я работаю на компьютере С другим я смотрю телевизор то же самое как и монитор только там яркость совсем по-другому цвета и все остальное соотношение намного лучше круче чем на мониторе сразу говорю вот Можете просто взять себе тот же телевизор и переставить его на и сделать за место монитора вот эти ЖК там все остальное соотношение будет намного лучше и круче если мало кто знает например вот чем отличается сервер практически его ничем не отличается как я могу сказать ну ничем вот сейчас тестирую да например уже вторую неделю сервис 2019 да прям реально 189 меня нормально потом ставить вогнать туда включить для меня это вообще это так два пальца вертолетом пролететь вот и как бы много много много много много много интересного множества сделать сейчас буду показывать просто как бы в реале что было реальным вот. ну, в принципе вот видите вот можно настроить вот это вот то же самое ну мало кто показывает кто что как настраивает как написал они пишут мы настраиваем только днс это фмс хрени ты да вот это вот мы не делаем это нам она не мешает там это ну не мешает мне это неудобно мне неприятно мне нехорошо например я ее убираю так э, загрузили мы драйвера естественно туда как надо у нас есть программа если нету скачайте драйвер Bosner. Сейчас как-то вот. неудобно он драться бону порта портативно почему говорю портативно они все у меня в одном месте так, что мы находим? Находим систему, дополнительные настройки, быстродействия, особые эффекты, ну и как бы вот так вот все делаем. Это у нас сервер. Применяем. Делаем ОК. ОК. И как видите, он у нас есть сервер. Сам. Что еще у нас делать? Удаленный доступ нам не нужен. Мы ничем никто играть. Э, ну, это друг с другом, если скачивать что-то у кого-то. Должен был свой килобайтник быть или килобайтник, я не знаю, чтобы с вашего э, жесткого диска, со второго скачивали программы. Но в наше время сейчас облако, и зачем мне это все надо? Доступ. Вот есть удаленный доступ, пускай в облаке ковыряются и качают. Тут же самое можно играть в ваших танчиках, хренанчиках, ну и все при Также кино смотреть, все остальное. То, что вам надо будет установить, практически вас вам установит сам, сама система. Вот, главное. Здесь маленько, видите, чуть-чуть по-другому, но ничего страшного здесь все есть у вас, вот, ну как бы я вот сам вот эту защиту отключил, у меня свой стоит Касперский, вот, Постоянно защита отключена, сто но это надо перегружать, я его пока не перегружал, вот, Касперский сервис, я больше ему доверяю, чем этим при бомбасом неправильным, вот, мне нравится у меня вот местный хорошо не люблю его дальше чё у нас в принципе сейчас покажу по настройке здесь дил установили хренели почистили помутили его там все остальное вот. посмотрели все сделали не надо лишние программы сюда загружать но ну, реально не надо просто не надо у вас должно должно быть только вот простые там ну я не знаю я ма маленько маленько просто для игры они практически ну, не нужны Тут вот, вот эти библиотеки редки раз нужны чтобы какие-то какие-то какие практически есть ничего нету сами видите Практически, он в сервере в простом он не его надо специально скачивать его с официального сайта там, и ставить на сервер специальность для сервера все ставить надо даже вот этот аудиодрайв тоже то же самое надо скачивать ее практически скачивать надо с официальных сайтов не так вот просто так очистка мусора Что приложение... тут в приложении там как он голый там ничего нету в нем ни хрена прям реально он голая система работает он вообще довольно неплохой прям Соцсети там интернет, прям бух, прям больно Молодец. Без всяким. Вот я вот смотрю Рен ТВ, например, у кого-то скажут, о, у меня быстро там скачивает, там там все остальное. Ну да. А, у меня-то, видите, они все прототипы. Я чемпиона по спортивной ходьбе претендует теперь мира вот, ну, выйдет на учил, дистанцию в 20 смотрю, километров. Также надо есть надо шансы на медали у россиянок нет. в современном пятиборье по идее но ну, а в художественной гимнастике вот что еще а, здесь тоже вот у меня приложение тоже есть киноплей то же самое ну свободное от работы время я всегда смотрю фильмы а у меня его постоянно валом включаю и смотрю скорость хорошая прикольная довольно неплохая не стесняйтесь, скачивайте без ключей. Если вас будут просить ключи, можете с специального сайта скачать. Так что я вот живу в деревне, 25 километров от Аскитима, шубкова Может узнает конечно, знают все. И, видите, 20 мегабит в секунду для меня это просто на мобильном телефоне, через мобильный модем это нормально в принципе вообще шикарно вот чтобы вам сделать как вам сказать быстродействие, чтобы интернет не надо вам э, искать ДНС, и МН, там всякие, там все стали перебивать перещелкивать скачали вот эту программу, посмотрели в интернете заранее, где купили э, но ну, не купили, но все равно скачали, скачали, покупать не надо их, они очень много их валом куча целая есть их. вот, что вот эта система что вот это вот э, очищаем ДНС, лишний он как бы не нужен нам сетевые адаптеры у кого какой адаптер вот все сетевые адаптеры делаете работаете прям без проблем у меня например samsung идет мобильный usb модем кто знает кто не знает пишите объясню смотрим время оплика. Ну, я объясню сейчас что как вот, сейчас глянем это что вам мозг не выносить не бегать, не искать. Так. Так. Сейчас мы найдем. Мне это не надо. Ладно, давайте это глянем. Нет, это не то. Мне это не надо. А, нет. Вот, вот она. Че, москита. Это тоже. Блин, туда все дергаю, дергаю. Так, отмена. Подожди, что-то я не врубаюсь. Что-то я уже потерялся совсем. Блин, а вот он. Нет, не он. А, да, вот они. Видите, здесь надо все вбивать. Вот эту систему обнаружение конфигурация там это в принципе вам это не надо изменять там все остальное просто реально не надо так что нам надо еще здесь на посмотрели настроили меняем ДМС, ДНС, ДМС. Все, он готов. Здесь посмотрели, почитали. Обновляем, включаем, устанавливаем. Все, у меня все установлено, состоит Так что быстрое действие вам гарантировано. Еще раз говорю, когда вы будете, тем больше программ вводить в эту в сервер, но ну, они половины сразу, говорю, не работают. Игры здесь а, практически не тянут. Они только работают в соцсетях. А, не в соцсетях, ну, в соцсетях может также играть. А, в, на серверах танки, например, там, ГТАшки, там, а, с, а, симуляторы, там, все остальное работают только через сервера. А, так что вам, если будет вот это билиберда выскакивать вот, вот серверов, она вам вообще практически не нужна. И настраивать вам она не нужна то же самое. Ни к чему. Настраивать там сервер свой, локальный это все. Это, вот эта хрень себе нужна, чтобы удаленным доступом работать. Со школы, в школе, например. Нет, не школе, это, например, ты дома сидишь и своим же компьютером занимаешься, что-то делаешь. Вот. Или в школу, там, удаленный доступ, там, это... Ну, все остальное, в принципе, как-то так. Цены я не знаю, но еще раз говорю, ключи вставить это тоже не проблема. Я потом, когда все будет сделано, я э, выложу полностью, как вставить онлайн, офлайн даже, можно сказать, делать то же самое, ключи как вставлять, какими программами и все остальное. Ну, выкладывать я не буду его. Это видео будет это только в Одноклассниках у нас по всей, меня просто заблокируют, забанят и, э, ну и все остальное, меня многие уже банят и все остальное делают, отрубают. Microsoft и всякие остальные припамбасы. А так, ну ладно, всем до свидания, приятного просмотра. Еще раз говорю, кто хочет работать в, да, в интернете в основном, кино смотреть за место всякие коробы все остальное вот вам пожалуйста сервер простой сервер ничем от лет не отличается только здесь игра играть вы без интернета не будете но ну, может и какие то игры и будет легенький ну и то навряд ли так что кино смотреть играть по онлайну и все остальное это только чисто для вас но а кто занимается программами, это надо иметь две системы, например, и вот у меня стоит две системы по 50 гигабайт. Вот одна система стоит, вот у меня вторая система стоит. Вот это у меня простой стоит для рабочих для рабочих станций. И S. Вот. В принципе, можно даже посмотреть и проверить, как это будет. Вот у меня вот две системы, например, для рабочих станций стоит. Открываем сессию вот она и я вот обои смотрю и делаю как-то ремонты какие-то развертывания ну в принципе здесь ничего такого сложного нету кто маленько не знает кто маленько не понимает можете писать объясню расскажу вопросов никаких нету. всем пока до свидания еще раз пока пишите